Если у вас аллергия на яйца, вы можете приготовить домашний майонез на молоке. Соус получается достаточно густым, вкусным и не таким калорийным. Готовится просто и быстро. Как приготовить домашний майонез из молока? Все, что вам понадобится, погружной блендер. С его помощью вы легко взобьете ингредиенты соуса в эмульсию нужной консистенции. Чем больше вы добавите растительного масла, тем гуще у вас получится соус. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте необходимые ингредиенты. Молоко, горчицу, лимонный сок взбейте блендером до однородности. Продолжая взбивать, медленно вливайте растительное масло тонкой струйкой. Добавьте соль, сахар и перец. Блендер поднимите с дна стакана, перемешайте массу. Готовый соус охладите. Храните в холодильнике в течение 1-2 суток в закрытой емкости. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подписавшимся больше вкусностей. Необходимые ингредиенты: молоко 100 мл, горчица, 1 чайная ложка, сок лимонный 1 столовая ложка, масло растительное 200 мл, соль половина чайных ложки, сахар, Половина чайных ложки. Перец черный молотый. Одна восьмая часть чайных ложки. Не обязательно. Количество порций. 1. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачи!